Здравствуйте, я Олеся Люшенкова, и в этом видео я рассказываю о популярном звуке, это звуки Р. Его ставят обычно специалисты последним звуком, но, исходя из практики, этот звук может уже звучать в речи к четырем годам, или же его постановка может быть Ребенком вызвано самостоятельно в 5-6 лет. Я рассказывала о некорректной постановке звука Р и о том, как можно поставить звук Р в домашних условиях с помощью звука Т. А сегодня я рассказываю о том, как можно поставить звук Р от звука Ж. Если звук Ж у вас поставлен хорошо корректно то вы можете приступать э, к дальнейшей работе то есть это постановки звука р, от звука же и можно от звука с так, упражнение для язычка упражнение для язычка я несколько упражнений выбрала почему я говорю упражнение для язычка потому что именно язычок большую роль играет в постановке звука р кончик языка средняя его часть и задняя часть итак иголочку упражнения. Это упражнение иголочка, то есть острый язычок у нас выставляется вперед и назад. Дальше, следующее упражнение, это упражнение маляр. То есть мы как бы красим потолочку. Итак, рот у меня приоткрыт. Будьте внимательны. Мы как бы язычком, кончиком языка красим потолочек. Следующее упражнение – это упражнение «Грибочек». Мы его ставим от упражнения «Лошадка». Это «Лошадка» упражнение, напоминаю. Так, а это упражнение «Грибочек». Это упражнение грибочек, оно очень хорошо подойдет для того, чтобы растянуть уздечку нижней части язычка. И это упражнение тоже мы выполняем не менее восьми раз. Следующее упражнение это упражнение дятел. Я ставлю язычок за верхние зубки. Де, де, де, де, де, де, де. Нажимаю как бы на львеолке И еще раз. Д, Д, Д, Д, Д, Д, Д, Д, Д, Таким образом я отрабатываю мышечный тонус язычка, кончик язычка. И сейчас я показываю, как можно поставить звук Р от звука Ж. Напомню о том, что звук Ж шипящим относится к звукам и должен быть поставлен уже корректным. Итак, у меня получается Ж, то есть с помощью воздушной струи, с помощью воздушной струи у меня образуется звук Р. И звук С. С, С, С, С, С, С. И я нажимаю на альвиолке, произношу звук С, С, и дальше То есть у меня еще один звук, с помощью которого можно поставить звук р, это звук с. И у меня получается от звука ж, «жр», звук с. «ср». Если у меня после того, как я поставила звук и после автоматизации звука получается раскатистый звук р, да, то я тогда Р, вот такой раскачистый звук, Р, я э, этот звук обязана убрать. То есть он у меня должен стать красивым, корректным и коротким. Об этом я буду рассказывать в следующих видео. Думаю, что мое видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. До встречи!